Не унывай, что-нибудь придумай. Все равно тебе здесь не жить. Смотрю. Береги себя! Хожу я по болотам, прожу по лесу я. Охота, охота, охота, страсть моя. Ты впал зимой и летом, стреляю я летом. Меня не остановят, ни холод, ни жара. Меня не остановят, ни холод, ни жара. Только ты в дом попал. Это очень мило. <смех> Я как раз волка на обед позвала. Откуда у тебя ружье? Перестань целиться. кого ты такой храбрый уродил? Это мы. Сорока сказала, у вас ружье есть. Как у вас просторно. Кто там? Открой! Это мы. Ну теперь кончились все наши страхи. лиса. Гости пришли. Нет здесь больше лисы. А кто же здесь есть? Мы. Зайцы. И один с ружьем. А это мы посмотрим. Люблю храбрых зайцев. Фу, уходи отсюда, серый. Ну, ты просто не люблю глупых шуток. Скажи спасибо, что я твою шкуру пожалел. А то не заряжено. Как так не заряжено? Вот, посмотрите. А ружье-то не заряжено. Я вся дрожу. Завтра весь лес узнает, что ружье-то не заряжено. Что теперь делать? Вот увидишь. Идем.